так как финансовые потоки будут приходить к вам через разные платежные системы с разных стран, то для этого надо создать первый шаг. Мы уже сделали, видео записано. Сейчас я пишу видео для второго шага. Регистрируемся на обменнике Скопируйте следующую ссылку и вставьте в любом браузере. Проводим это действие. Обменники нужны, чтобы вам... Данный обменник нужен, чтобы вам а, менять одну валюту на другую, там, на валюту других стран, на криптовалюту, а, валю, криптовалюту в рубли, в евро, в доллары, то есть а, это удобный инструмент для а, обмена, то есть не надо ходить в банк и менять одну валюту на другую, можно сидя дома за компьютером это все делать. все Я вам демонстрирую, как это происходит. Вставляю в любом браузере ссылку данную партнерскую. Нажимаю Enter. У меня спрашивает а, ваша электронная почта. А моя электронная почта. Мы заходим. Вот она. правовед Мошкин. Я ее так копирую. Ctrl-C нажимаю горячие клавиши сюда вставляю здесь я ввожу пароль которым я хочу пользоваться нужно за главные буквы чтобы хотя бы одна была и цифры пароль нормальный здесь указывается ваш пригласитель если вы по реферальной ссылке пришли я рекомендую всем не скакать куда попало а регистрироваться по реферальной ссылке своего пригласителя я ознакомлен с правилами пользования с соглашением если вы не ознакомлены то просто щелкните по вот этим словам и прочитайте нажимаем далее Сохраняем пароль в браузере, чтобы много раз его не вводить. Все равно подтверждение двухфакторное. видим. Для дальнейшей работы в личном кабинете вам необходимо верифицировать ваш e-mail. На ваш e-mail был отправлен код подтверждения «Проверьте почту». Захожу на почту. Здесь двухфакторная верификация, поэтому если даже кто-то знает ваш пароль, то он не сможет попасть в ваш личный кабинет обменника. Потому что при каждом входе нужно с почты брать такую абра ссылку. Я захожу на обменник. Все, я уже здесь. Удобство этого обменника в том, что у вас уже есть кошелек с несколькими криптовалютами. Пополнить баланс. Вот на эту кнопку нажимаете и видим, у вас есть уже биткоин, литкоин, SPA, эфириум, призм, ETK и другая криптовалюта. Я беру биткоин. К примеру, то есть для каких-то операций мне потребуется биткоин однозначно, я об этом знаю, я нажимаю вот сюда вот вывод и вот у меня моя ссылка, я при помощи ее могу пополнять свой баланс. Я копирую BTC, а сюда я вписываю так, так, так, так. Бтц, правильно? Бтц, все верно. <coughs> Мой кошелек биткоина. Ну и пока как бы больше нам и не надо этого достаточно, просто выделим его синеньким цветом, чтобы он был со всеми остальными наравне. Так. В принципе на этом вот весь второй шаг. Вот этого всего будет достаточно на, сего, ну, как бы на ближайшее время для того, чтобы уже начать получать денежные средства. Я еще сделаю следующую инструкцию, как бы третью для криптовалюты Призм. Она тоже пригодится в процессе. И у нас будет здесь в разделе подготовка всего три, три вот этих пункта. То есть все. И подготовка на этом закончится. Дальше мы уже будем в следующий раздел под номером один. Это получение денежных средств. Те, кто еще только первый раз как бы, смотрит видео, то... Посмотрите «Возврат денег с любых проектов» Ссылку на, на вот этот как раз документ И э, «Шок» Владимир Мошкин объявил о возврате всех средств, потерянных в любых проектах э, Здесь, тут по, посмотрите видео, там тоже есть информация Благодарю всех за внимание Подписывайтесь на канал Ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным Вся информация а вот этом все будет еще в описании под видео. Нажимайте посмотреть описание, раскрыть.